Есть еще очень интересный вид здоровья, который называется социально. Как вы думаете, что такое социальное здоровье? Здоровое вокруг. Правильно. В первую очередь семья. Кто может сказать, что у нее семья здоровая? У кого хорошие здоровые отношения с супругом? Здоровье отношения с детьми. Да? Кто может сказать, что сын там не балбес, да? Супруг там не винтяй, да? Супруга еще кто-то. А у кого вообще нет ни супруга, ни супруги. У кого хорошие отношения с родственниками, да, Кто постоянно собирается с семьей кто проводит праздники, мероприятия, у кого хорошее окружение, у кого очень много друзей, хороших знакомых. Это очень большая тема да, социального здоровья. И тут уже тоже, да, сравнить совершенно кратенько. Важно порой не что, что мы едим, а с кем мы едим. Вот если вам повезет, и вы однажды будете кушать в компании святого человека, если ваша пища будет посвящена, то тогда ваше питание будет максимально здоровым. А если вы однажды случайно или не случайно да, сели покушать с кем-то, да, из кого-то выливается непонятно что, хоть на уровне слов, хоть на уровне головы, то поверьте, с таким человеком уже вместе не кушать. Это питание никогда, от не будет. Сам Станович рассказывал простой пример, он ездил на учебу по разным там, оздоровительным вопросам, и их там профессора, академики сидели, там проследили за столик. Потому может, кому-то он рассказывал такой простой пример. И вот там один из преподавателей за столиком стал что-то обсуждать в очень таком негативном ключе. Минуту обсуждал, две минуты. Второй так не него слушал, слушал, сказал, извините, говорит, коллега, я говорю, пересяду, это другой столик. Так говорит, нельзя, я не хочу завтра да, пищу, которую здесь ем. Понимаете, какая вот позиция у человека, да, чтобы тоже иметь смелость, да, и правильно сказать. У вас есть выбор, не есть с теми людьми, которые находятся в негативе. Но если вы выбрали себе, скажем так, путь здоровья. Я надеюсь, что в вашем окружении, да, среди ваших друзей, близких и знакомых будет кто? Тоже здоровые люди. Есть очень простой закон Вселенной. С кем поведешься, от того и наберешься. Если вы будете постоянно кушать в компании здоровых людей, вы что будете делать? Здороветь. Ваше здоровье будет сохраняться и укрепляться. Прошу прощения, когда вы будете кушать в компании больных людей. Все понятно, куда я понял? Mm -hmm. Поэтому, если вы когда не знаете, то есть очень простая рекомендация. Кушайте хотя бы в одиночестве, чтобы никого не обидеть и так далее. Попробуйте в этом процессе просто побыть, чтобы у вас минут 20, пока вы кушаете, никто от процесса еды не отвлекал. Кстати, минимальное время, которое нужно там для еды, это порядка 20 минут. Как вы думаете, почему этот интервал? С толком, с ну почти, потому что именно только с этой минуты обычно считается, да, поступает сигнал, что мы наелись. Поэтому, да, если мы едем очень быстро, можно себя накидать гораздо больше, а сигнала насыщения в головной мозг просто не попадают. Если брать прием пищи наиболее обильный, которым должен быть обед, то для обеда можно выделять примерно 40 минут. Теперь скажите, да, кто столько времени еде уделяет? Если мы говорим о том, что правильное здоровое питание должно быть примерно 5 раз в день. Но даже мы умножим 4 раза по 20 минут, это 80 минут. Да? Добавим еще 60, да? это сколько у нас будет получается? 140 минут. То есть это 3 часа да, в среднем. 103 часа в день уделяет здоровому питанию? Мы же о честности говорим. Вот чтобы у нас что-то было, Нужно, чтобы для этого было, а, пространство, ну, потом дальше поговорим про пространство беременного здоровье. И нужно время. Если вы нужного количества времени не уделяете, ни о каком здоровом питании речи быть не может. И не надо быть и жить в иллюзиях. А знаете, как ко мне много приходят людей, у которых в голове, вот здесь на уровне ментальности, есть такая программа, нет времени. Вот они засела в голову такая программа. И они живут как вот барсучки. Вот они все время вот у них нет времени. Они даже вот живут, бегут на ходу. Эта программа им показывает, что у них реально в жизни нету времени. Как только на уровне головы он программу меняет, у меня есть время. В первую очередь для приоритетных, важных дел в моей жизни. У меня, допустим, стоит время для здоровья. Все начинает меняться. Человек уже так, спокойно, с расстановкой, да, с любовью, готовит еду. Он спокойно ее принимает, с удовольствием выходит за стола. У него есть время для этого процесса. Поэтому это тоже очень важный аспект.